Всем привет, меня зовут Олея А, елки палки Ой, Извини Сантьяна э, появился появилась. привет А, короче, мы с нашего Нью-Йорка приехали в город поменьше Потому что Нью-Йорк весь разрушен И мы приехали в город поменьше Пойдемте на улицу Я ребята. вас там... а Кстати, только Проблемка тут маленькие вот эти Маленькие очень вот дети, а Где выход? Вот, вот. Город, вот, город. Вот, вот. красивый, мать моя женщина Там какая-то глиста была, люди, лучше возвращаться домой Оказывается, тут что-то тоже Очень сильно интересное Что мы тут дома? Ой, это кто? Так, кто тут, кто? Кто тут новый ну был? Будь, вырос, там, <звечко> а, мне нравится, Ой, ты! Ой, смотрите! Это вон та звезда, зледьма, Алла Ванда какая-то. Это Аллая, Это, Это Аллая ведьма, мне которая применяет книг, книгу, книгу родов. Привет, осьминожка. Да, конечно, прямая. Ой. Это магический. Но я тут изобрел новую технологию. А где тут кто-то ее-то вижу? Там, там новая вверху есть. Это премиум. Лучшая версия модели. Вот мне еще. Не нужно, чтобы меня вот кусал какой-то вот радиоактивный полк. Там я сам два человека вижу. наверху. Да, Здесь сразу запущены все оборудовские реакторы Все, все запущено нужно, Помоги! Ни, ни, мне о, не о, нужно просто Я, Я сейчас тебя паучника могу. свяжу Что это такое? А это кто еще? Это что за это? на паук. Привет, ребята а, Нифига не вижу Ах, ни Вам помощь не моя вижу. не нужна Надо Ты! Уйти, уйти, уйти. Ванда! Ванда! <сёк> Ванда, постой! Ванда! А, помнишь, все, где что нужно? Мы все. А мы, мы, мы? Это я, тут мы... помнишь, волшебник? Мы в Нью-Йорке с тобой встретились, в Манхэттене, не там были с тобой. А, мы дрались, а это я, тут волшебник. Ай! Ты меня... А, так! Моя... так. Отцепись от меня. Просто а -а -а. послушай. А -а -а. Давай, Мир. Вот ты алая ведьма. Вот у тебя есть какой-то Дархолд Холд. Это Дархолд, книга уродливых. Или как? Чего это? Чё это? -а -а. ушла. Помогите. -а -а. Прием, вы где? Я тут. Знаешь, <связывается> я сразу все поняла. Ух ты, железный паук. Это... Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мой костюм сделан, просто... мой костюм сделан из вибрания. Мой костюм не нуждается в подзарядке. И в целом я не Подай, нуждаюсь в укусах... Эй, ты не до Ванда а, или Вунда. Лови ее. Лови ее. Лови ее. Эй, хочу умирать. Помогите. Только... Сквозь нее проходит. И я его не трону, иначе я его сейчас выкину. А, здание горит. Ты ведьма обогрённая. Я вот не понял, как О, ты... Горит все! Тушить. Это не, до... не наш, это дом, это наш дом, это наш дом. Горит. Нет, я не умру. дом, горит. Моя Молодец, комната, эсминог. костюм сака. Я не хочу костюм... умирать. Еще три. Я скину этого человека. Подожди. Стой, сминок, стой, подожди. Его придут спасти. Быстрее костюм. Нужно просто немного мне, Тут весь дом горит. Да, тут этот дом. Же просто это багрнная ведьма. Я Нет пытался ничего. с ней подружиться. Она сама не захотела. Мой костюм из, мой костюм. Мой костюм. Я не виноват, что всякие уродли, уроды. уроды. делаем? То, что не уроды. Ну мы тут делаем? Алло, ну только попробуй! У как бы сейчас конец. Ну и ладно. Эй, ты! Во-первых, нам тут не хватило одной одной алой ведемки. Да ты задолбал вдова доделано. Я его скидываю. Вот что бывает, когда они слушаться лучших. Лучших людей. Она да. сама этого Минуты. хотела. Э, Привет, обогронная ведьма. Я пытался с тобой не подружиться, нет, но нет. ты уничтожила мой дом. Но поэтому а -а -а. я применю да тебя не не тебе самые работать. сильные свои заклинания, я которые я только знаю. И никаких. жалко, что я его до конца не уничтожила. Что? Здравствуйте, я, меня зовут я доктор... Да, по э ты... паук! Нет, пауков? Слышь. Я люблю пауков, честное слово, обожаю просто пауков, поэтому ну, ладно, я... Всякие, май... всякие маги со мной пойдут нас... не, все, меня одна ш... ш... Второй я раз я не переживу. Дайте мне ваши силы, ваши костюмы, или мы его скинем. Второй раз я вряд ли. Смотри, я его скидываю. Да? Стой, стой, стой. Я Нет. убираю! Видишь, я убрал свою магию. Да-да-да. Да, да. Да. Да. Да. Да. костюмы. Хорошо, хорошо. <танец> Это как Да. Да. Да. что именно Да. забрали Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да, зачем нам быть уродливыми? Ты за кого нас принимаешь? Замри! Отдавайте костюм и мы Ай, я могу двигаться, спасибо плащ. давай тебя Походу на тебя... Если тебя ты Походу на тебя моя магия не работает Я сейчас упаду, нет! Походу на тебя моя магия не влияет, да? Ой, На тебя не работает моя магия Просто ездит. Ты ты его мог утопить. Ты мог утопить этого маленького мальчишку. Кстати, да. Я сейчас, я ебал, сейчас, я сейчас я его найду и утоплю. Ну, сейчас я его найду и утоплю. Нет. Нужно сдающий бластер. Есть. Я, ванду, а, я Предлагаю, предлагаю, что я предлагаю? Я ничего не хочу предлагать, потому что все бесполезно. Тебя... Сейчас горит. ты по поплаваешь, маг. Ты... ты, а ты упал. сгоришь до тварь. Пожар, а... тут горит. Кто, горит. Кто горит? Да, горит весь, как а горит. Быть... Ты понимаешь, ну, что ты жить не будешь. Да. Как бы мы приехали? Я это устрою, Я чтоб чтобы ты. Вот этого пацаненка мы сейчас. Так скажи. Нет. Нет этого пацаненка. Без крыла. Мы... А мы... тебя утопим. Да, да? Нет. Ничего ты не утопишь меня. Нет. Нет. Маги, пока можешь. Пойдем. Плейки. Я, как понимаю, на меня. Запросто. На меня твоя магия не работает. Я не хочу, не хочу. Быть ближе, как можно ближе. Блин, а -а -а -а. а -а -а -а. береги уже горят. Нет, я сейчас поймёт. Ты ж... Ж... жибра, жабра. Нет. Вообще. Ты. Окта... Нет, Октака. Я а Беги. Я Иди за мной, иди за мной У тебя во мне Нормалась Я у тебя Остал Короче, у меня есть один костюм Но потом я у тебя его заберу, понятно? Вот Это универсальный костюм трех песен Забирай маску, одевай Идем купаться Одевай у тебя поделить Пож... Так, все. Ага, Пожар! Давай, Тушите! Как ты покупаешь? Ты бесишь меня ты. просто! Как вам всем такая идея? Пальцы или Пальцы. Что, Ванда, я топлю этого мага, ты и я все с остальными Нет, мы не можем вам говорить Молодец Я выбрался Паутина Я попался? -по так. Пай, Ребята Покупаемся Вариант то-то-что С Со мной мой плащ разговаривает опять Банда, люди Со мной плащ разговаривает Ванда, я тебя сейчас не топлю. Так, Господи, паучок, ага, она, она не Булка, Ванда, потому что она времена Дархолт. Ага, я, я благодаря а -а -а. мне, ты получила чищу пальца. Погоди, Вунда, Мунда или Фрунда, а у тебя украли Дархолт? Ой. Вунда, у тебя Дархолт украли? Блин, банда, дай Ванда, дай Ванда, у тебя Дархолт украли? Да, и я, я верну его. А, а, -а, а, мне Плащ сказал, где он находится. Ну и где? Он находится у какого-то дьявола Дедулу или Дардала Или Дармама Дар...ма... А, Дармаму, все, я разобрался Мой пляж сказал, что он находится у древнего дьявола Дармаму Дармаму, Дар не знаю, кто его место, куда можно посадить этого осьминога? Давай ты нам поможешь, давай ты его... Давай ты от него избавишься вот, а я. Мой плащ Дай, тебя перенесет к этому. Собрался, Дар, -маму. Дар маму. Я могу его испепелить Испепели. Я уже лучше. Вы мне мешаете. Это вот. Я. Это, Винда, Ван Вунда, Ванда, Ванда, Ванда. ванда, ванда. Примени на него заклинание, чтобы угу, он не мог двигаться. Получайте его. Вы же понимаете, что вы за взглядом на меня нападаете? Ты Ванда, больше за меня, да? это, я что, вы... это я вообще, это тебя создала. Отпусти! Свои... <свист> <Ты свист> покупайся. <свист> <свист> <свист> <свист> Короче, ладно, люди. Уходим, все расходимся и встретимся потом обсудим, обсудим дальнейший план. <таспросы> да. А с тобой мы, Иван, как-нибудь свяжемся. Там по Эмайлу, там, Гмайлу, там можно еще как, можно связаться? По WhatsApp по телеграмму. Ну, что, На этом мы заканчиваем. Всем тебя... спасибо за присутствие. Всем удачи, всем пока-пока. <таспросы>